Привет! Сегодня мы будем разбирать задачу Дом, дерево, животное На рисунке животное больше похоже на овцу но я обычно называю его собакой Итак, в поле в клеточке поля нужно оставить символы не больше, чем по одному символу в каждую клеточку Одинаковые символы, то есть дома, например или деревья, или собаки одинаковые символы не могут казаться друг друга даже по диагонали Символы образуют тройки. То есть тройка состоит из дома, дерева и собаки. Причем дерево посредине. То есть вот на ответе есть дерево. У него рядом есть в соседнее клетки дом. И в соседняя соседнее клетки собака. Вот у нас одна тройка. Вот дом, дерево, собака. Вторая. Третья, ну и вот четвертая. Тройки могут быть прямые горизонтальные, вертикальные, изогнутые, но.. У каждого дерева рядом есть собака, принадлежащая только ему, и рядом есть дом, который тоже принадлежит только этому дереву. Второй сетке, вот в этих полях, могут стоять цифры, точнее числа, которые означают количество символов данного вида, находящихся в этой строке или в столбце. То есть вот эта двойка означает, что дерево вот этой стрелящие дважды, а это означает, что в этой строке нет домов. Вот это дерево. Единичка означает, что в этой столбце, в столбце, вот ровно одно дерево. Про те столбцы или те строчки, в которых не стоят никакие цифры, мы ничего не знаем. Если там что-нибудь нет, ничего, это заранее неизвестно. Ну, слева изображено условия задачи, справа ее решение. Не сложно убедиться, что, как я уже показывал, 4 тройки здесь есть. Два дерева в первой строке, нет домов в третьей строке. И одно дерево в первой Как можно увидеть, одинаковые символы не касаются друг друга, даже диагонально. Вот попробуем решить задачу. Вот достаточно большое, большое поле размером 9 на 9 Что удобно, что известны все задающие числа. И это позволяет применять некоторые методы решения, которые мы сейчас попробуем с вами найти. Так. Простые замечания. Вот столбец. В нем есть только дом. Больше ничего. А в этой строке дома нет, зато есть дерево и собака. Это означает, что на пересечении строки и столбца не может не храниться ничего. Не может быть дерево, не может быть собака и не может быть дом. Да? Таким же свойством обладает еще перещение вот этого строки и столбца. Да? Совершенно одинаковые столбцы этот, этот, по заполнению. Ну, что еще? Вот смотрим. Вот этот столбец, в котором есть только дерево и больше ничего. Соответственно, строки, в которых нет деревьев, то есть вот эта строка, вот эта и вот эта, на не будет содержать ничего. То есть можно благополучно все поставить крестик вот здесь. Просто не забыть вот здесь и вот здесь. Ну, вот это, сказать, вычеркивание сказать, пустых клеток, оно не всегда дает результат, но мы пока не знаем. Вдруг пригодится. Пусть будет. Так. Посмотрим на первые два столбца. Здесь находится три дома, у которых должно быть три дерева где три дерева находятся тоже в первых двух столбцах, потому что в третьем столбце деревьев нет. Мы не знаем, где точно, то есть может быть дом дерева, собака вот так расположена, или может быть по вертикали, но дерево не может уйти правее второго столбца. И аналогично у этих двух деревьев есть, точнее у трех деревьев есть три собаки, которые тоже находятся в этих двух столбцах где-то. Потому что в третьем столбце собак нет. То есть, выходит что, что три дома, три дерева, три собаки целиком расположены в первых двух колонках. И вправо от них ничего не уходит. С другой стороны, вот это дерево, в третьей колонке, тоже не может, точнее дом, тоже не может продлиться влево, потому что там появится четвертое лишнее дерево, которое там совершенно не нужно. Значит, дерево от этого дома будет находиться где-то справа от него, то четвертой колонки. То есть выходит, что на границе между второй и третьей колонкой вот здесь можно провести такую разделительную линию, через которую тройки не переходят. Это нам где-то может пригодиться. Поэтому мы возьмем. Нарисуем вот такую вот линию, разделяющую вторую и третью колонки. Аналогичное рассуждение можно повторить для вот этих двух колонок. У них тоже есть два дерева. Точнее два дерева, два дома и две собаки. И автомологичным рассуждением понимаем, что эти тройки не могут уйти вправо, потому что здесь нет деревьев и собак. И аналогично от этого дома дерево должно распаться справа. Если мы поднимем опять влево, будет здесь три дерева, а одно из них явно лишнее. Ну и соответственно, возьмем тоже здесь проведем такую вот жирную границу. Далее, как мы только что выяснили, вот этот дом из этой столбца. Дерево от него находится не слева, не снизу, а где-то справа. То есть, есть такая парочка дом-дерево, находящаяся горизонтально. Но она может находиться не в каждой строке. Значит, в той строке, где находится дом и дерево, должно быть не нулевое количество домов и деревьев. То есть, в частности, вот в этой строке они располагаться не могут. Дом здесь есть, но нет дерева. Значит, дом находится у нас не здесь. И, кстати, вот этот дом Совершенно аналогично. Тоже находится не здесь. Так. Идем дальше. Вот в этой строчке тоже не может находиться. Здесь нет деревьев. Поэтому вот здесь дом не находится. Потому что отнес право справа дерево. А деревьев здесь нет. И здесь дом не может находиться по той же самой причине. Ну, аналогично. Аналогично мы поступим с последней строкой. Здесь нет деревьев. Значит, эти парочки... Дом, дерево горизонтально располагаться в этой строке тоже не могут Так, вот теперь обратите внимание, я нарисовал специально справа и снизу от рисунка всякие строчки, здесь мы будем рисовать возможные варианты заполнения этих столбцов или этих строк Сейчас я как это будет выглядеть Вот возьмем возьмем вот эти два столбца Давайте у нас видим есть дом да, один Справа от него, как мы выяснили, дерево. Я буду рисовать. вот Дом. Как-то там... Мы не знаем, в какой строке, но точно в этом столбце. Дом. Справа от него дерево. И... Собака справа не может уйти. Там ноль. Тут граница. И влево она не может повернуть. И где-то есть собака, которая находится либо выше, либо ниже. Я вот так обычно рисую. Дом, дерево и где-то собака. То есть, реально тут три символа, но где собака, мы не знаем. Сверху или снизу. Давайте нарисуем для определенности сверху. Хотя там может быть снизу. Мы об этом помним. Но точно дом справа дерево и сверху, либо снизу будет собака. Так, это мы с единичкой разобрались. Есть единичка. Вот этот дом. Второй дом рисуем. Где-то здесь второй дом находится. И дерево не слева и не справа. Значит, рядом с ним дерево. Значит, ну, снизу, да. И рядом же собака. То есть, есть вот такая тройка. Но, опять же, она тройка вертикальная, но мы не знаем, в каком порядке. Может быть, дом находится сверху, под ним деревья собака. А может, наоборот, дом, деревья собака совершенно обратном порядке. Но мы знаем, что она точно расположена вертикально. Так, теперь посмотрим последние два столбца. У этих двух домов деревья могут находиться только в этом столбце. Да? Значит, у нас есть два дома, деревьев, деревья, в том же столбце, рисуем их сразу, чтобы не забыть. И.. А собака? Только одна. Значит, одна собака остается у нас здесь. А вторая собака убегает в левый столбец. Но опять же, не забываем, что это все с точностью до ориентации, да, то есть, во-первых, дом здесь может быть не сверху, а снизу. Я просто рисую сирень в эту сторону. И здесь собака может быть. Точнее, дом рвывать тоже вот так, например, да как располагается дом сверху дерево слева собака ну, то есть, но ну, ну, точно неизвестно что дома дерево находится в этом столбце а собака слева в соседнем столбце а здесь мы тоже знаем что... вот мы заполнили два дерева в смысле, два дома мы использовали да два дерева вот у нас стоят одна собака и вторая собака вот здесь так тогда возьмем этот столбце этот дом у нас есть где-то да давайте его нарисуем вот он где-то дом Дерево. Может быть только слева. Да, потому что в этом стоп деревьев нету. И собака. Куда? Собака еще левее. Собака вот аж сюда убегает. Вот стобиц. Ну и вот, смотрите. Мы столбиц расписали тоже. Вот у нас дом с собакой. Дерево. И одну собаку от здесь. Ну и осталось у нас вот здесь разобраться, что здесь происходит. Да, вот у нас дом какой-то. От него вправо явно дерево. Дом. Справа от него дерево. И дальше вопрос. Собака вправо идти не может. Здесь нет собак вообще. Вот такая комбинация. Дом. Дерево. Вот это и собака. Ну, остался последний дом. Вот в стопце. Да? У которого и дерево, и собака находится здесь же. Ну, давайте его изобразим так, чтобы так я здесь не очень поплотнее их немножко нарисуем Значит, просто не поместимся и вот у нас здесь последняя троечка дом дерево и собака вот такая картинка у нас возникает для вот этих столбцов рассмотрим первые два столбца я их оставил напоследок, потому что здесь могут быть варианты три тройки и однозначно мы их разбросать сейчас не можем. Но можем найти следующее. Что в левом, собственно, только одна собака, в правом две. И у нас не могут две тройки уходить в левой стобы. То есть, допустим, тройка, если мы будем рисовать вот какую-нибудь изогнутую, да, одну вот такую вот. Да? то вторая обязательно будет вертикально, потому что собака у нас в левом столбце только одна, и мы ее уже нарисовали. То есть, может быть, тройка не такая, а вот такая, например. Да? Изогнутая. Может быть, прямая вторая тройка, но одна из них обязательно будет вертикальная. Мы не можем сказать, делать две изогнутых тройки, неважно, так или вот так, потому что нас получается, что в левом столбце будут две собаки. Ну, это мы, собственно, зафиксируем этот факт. Нам понадобится, что одна из троек находится строго вертикально, а одна находится вторая, мы пока не знаем. И третья тоже. Ну, только чтобы не забыть, я возьму всякие оставшиеся две тройки, которые располагались первой, первой, второй колонки, Я просто их нарисую. Вот так. Просто пускай будет вертикально. Пока вертикально. Потом, когда мы на них доберемся, мы Можем понять, как они на самом деле расположены Рассмотрим нижние четыре строки У них есть три дерева К этим трем деревьям должны быть три собаки Вот раз, два и три да? вот Эта собака уже не может, слишком далеко И три дома Раз, два, три Вот эти три дома они должны быть к этим, к этим трем деревьям что дерево отсюда а и домов не дотягивается получается что вот этот четвертый день дом в этих трех строках он уходит куда-то вверх то есть дерево от него находится свыше давайте зафиксируем это знание вот дом от него уходит дерево вверх ну и собака вверху быть не может там вообще нет собак значит собака этой тройки тоже находится в этой же строке так теперь с этой собакой значит вот она, собака как мы выяснили все дерево у нее находится ниже и дом в этой строке дома нет значит дом находится еще ниже то есть в следующей строки ну и осталось раздаваться с последними двумя тройками в этих четырех строках вот здесь у нас в этой строке осталась собака и она может продлежаться дальше к вам. значит, дерево здесь уже использовано дерево только ниже а вот где находится дом, пока не ясно он может быть либо строкой ниже, такая картинка так и тогда последняя тройка будет выглядеть следующим образом, дом второе дерево единственная собака один вариант и второй вариант когда вот я здесь отдельно дерево и дом находится в этой же строке и вторая тройка будет вот последняя вот так дерево и дом внизу то есть вот два варианта я их так закрашивал вариант будет у нас желтым ну, это тоже к нему кстати относится так и второй вариант назовём ну, не знаю вариант зелёный теперь посмотрим что у нас остается в верхних строчках здесь четыре дерева, четыре собаки и только три дома На четвертый дом хоть из строки. Дом, дерево и где-то непонятно, где-то есть собака. Но пока мы точно не знаем где. Ну, такой кусочек пока нарисуем. Дом и дерево. Но вопрос, что здесь за собака ставать в этом ряду. Она прохладка вот снизу. Дерево находится вот здесь. Потому что все верхние деревни задействованы. Вот, две, вот четыре дерева, вот четыре собаки. Эта собака совершенно не нужна. Поэтому рисуем собаку вот в этом ряду. И дерево, которое находится ниже. Тогда вопрос, а где находится дом, который принадлежит к этому дереву? Этот дом у нас уже нарисован. Вот он. значит дом либо здесь, либо ниже. Но, если мы нарисуем дом в этой же строке, что получится? Что в этой строке осталось одинокое дерево, которого и собака, и дом находится ниже. Такое не бывает. Мы не можем Сейчас нарисовать такую картинку, когда и дом, и собака нарисована ниже. Значит, наш предположение неверно. То есть дом, вот эта так сказать, тройка, находится этажом ниже. Трочка ниже, точнее говоря. И вот это дерево, дом от нее находится. дерево в этой же строке так и собака строкой ниже вот такая вот картиночка теперь смотрите у нас образовываются минимум четыре вертикальных тройки смотрите по такому расходу. вот здесь тройка у нас одна да? мы нарисовали вот она одна вот вторая вот третья и вот четвертая и возможно вот здесь есть еще пятая и шестая, но не важно, пока не важно. Важно, что минимум 4. Минимум 4 тройки у нас уже вертикальных есть. Вот при рассмотрении столбцов. А при рассмотрении строк у нас вертикальной тройки где? Раз, два. Вот здесь может быть. В этом варианте, в одном в первом в желтом варианте, да, может быть тройки вертикальная. Третья и вот здесь может быть четвертая. Все, Потому что больше троек вертикальных вот здесь в этих строчках могут быть только горизонтальные тройки или какие-нибудь уголки, но вертикальная тройка здесь единственная вот такая может быть. Вот она. Мы ее начали рисовать и не закончили. То есть здесь максимум 4 вертикальных, а здесь минимум 4 вертикальных. То есть мы делаем вывод, что их ровно 4 вертикальных тройки. Ну это означает как минимум что? Что вот это? Здесь у нас собака будет сверху, то есть мы рисуем вертикальную тройку, и зеленый вариант у нас не реализуется. Реализуется именно желтый. Вертикальная тройка и горизонтальная тройка. Далее. Теперь, что касается горизонтальных троек, смотрите, опять же, при рассмотрении столбцов у нас возникает всего одна единственная горизонтальная тройка. Вот она. Больше их нет и не возникает. Вот здесь их не быть, не может. Ни при каких условиях. А при рассмотрении строк у нас одна горизонтальная тройка. Вот она есть точно. И вот здесь, может быть, еще есть. Но, как мы выяснили, больше не может быть. Всего одна. Вот, вот. Они друг друга соответствуют. Соответственно, мы их можем все равно нарисовать на поле. Эта тройка расположена вот здесь. Раз, два, 3. ну вот мы сдвинулись с мертвой точке нарисовали одну тройку на месте давайте посмотрим как расположены вертикальные тройки вот эти две они не могут быть не здесь то они будут спраться этот дом не вот здесь им просто вообще негде расположиться все две тройки расположены соответствует вот этой тройки это здесь и вторая в этой столбце то есть как именно, пока не знаем может так, может наоборот сдвинуто, но где-то здесь а эти две тройки это и вот это располагаются в этом столбце и в этом дать вам понять как же именно, тут привести небольшой эксперимент ну, предположим вот эта тройка находится вот в этом столбце вот дерево собак тогда это значит вот этой тройки. А вот этот уголок, где может располагаться. Дом. И пограндарить от него дерево. Только вот этот вариант. Либо выше. Но ну, выше нам просто вообще нигде разместиться. Мы же здесь не нарисовали, да, там еще у нас две тройки лежат. Там не расположиться. Значит, соответственно, может расслабиться только этой тройки. Дом, дерево, ну и все. Собака вот сюда, но уже искать у нас противоречия, у нас уже дома касаются. Значит, наше предположение, что эта тройка расположена здесь, неправильное. Нужно вернуться обратно и расположить. В этом статусе вот эту тройку. В этом порядке именно. Да, и в этом статусе в крайнем вот эту вертикальную тройку. И тогда вот эта тройка, оставшаяся, распугаться где-то здесь. Причем единственный вариант это поставить дом вот сюда. Если мы всем поставим дом в последнюю строчку, то тогда собака будет вот сюда, и она будет касаться. Значит, в этой строке, во второй строке дом, здесь же дерево, и здесь же собака. вот такое расположение тройки ну посмотрим что у нас осталось в первых строчках в первой строке у нас осталось еще два дома так я так расположилось два дерева и в этой строке осталось две собаки ну и поскольку с каждым деревом рядом находится дом и собака единственный вариант их расположить это сделать таких два уголка такие две тройки ну, мы не знаем где находится дом слева или справа от дерева но собака находится точно ниже и вот эти две, два уголка расположаются им вообще нигде здесь очень мало места только вот один из них здесь второй здесь и здесь там еще дом мешается потом вообще получается единственный вариант дом здесь дерево и собака это первая тройка и вторая тройка симметрично в смысле абсолютно тоже ориентации находится в первых двух столбцах ну а теперь мы выяснили как же расположена последняя тройка в первых двух столбцах здесь одну мы нарисовали у нас остался свободным одно дерево и одна собака в первом столбце и последний дом втором столбце То есть, это та самая последняя тройка которая еще осталась не расположенной в этой области ну да я забыл у нас же на эта тройка мы же ее уже нарисовали да здесь чтобы она нам не мешалось есть, у нас осталось 4 тройки вот они нарисованы справа горизонтально вот они рисованы вертикально У нас осталось 7 мелочь вот она тройка дом вертикали вертикале дерево это вот эта тройка дом в дерево и рядом собака тройка на месте и последняя дом здесь по дерево и под ним собака нарисовали так как эти расположены чтобы собаки друг другу не мешали, что эта тройка здесь быть не может. Значит, вот это тройка. Дерево. Дом стираем. И последнее. Дом дерево. Собака. Вот такой может быть не очень аккуратный рисунок. Но это есть наше окончательное решение. Мы можем проверить, что. Все цифры, задающиеся, выполняются, и они от касаний одинаковых элементов.